Есть фонд, есть управление фондом, есть Силлап фонд, есть консалтинг по mm -hmm. И То есть ты рассказываешь, как создать свою криптовалюту, правильно? Ну, как с помощью криптовалюты профинансировать твой проект. Uh -huh. То есть ICO это способ калфаунинга. То слову. есть у тебя какой-то Я... есть пул инвесторов, да? С которыми 37 тысяч инвесторов сейчас. А какой ты процент берешь за привлечение инвестиций? От э, 5 до 25. Uh -huh. У меня есть такой проект Smart Valley. Это децентрализованное рейтинговое агентство, которое производит рейтинги. На основании этого рейтинга фонды принимают решения об инвестициях. Uh -huh. в том числе Потому что как понять, хороший проект или нет. Вот ну как... это вот как рейтинги компании у консалтинговых вот компаний есть, да? Там рейтинга плюсов такого плана, да? Да-да-да, но uh -huh. они же централизованы. Зоны. Их, да. по сути, можно купить, ну как бы вот тебе там 50 тысяч долларов, вот тебе рейтинг, вот еще 50 тысяч долларов, вот тебе хороший рейтинг. Все равно, из всего, достаточно рискованная история. И существует большая вероятность отката. Ну, не бывает постоянно роста без коррекции. Получается такой скоринг с консалтингом. Uh -huh. позволяет... Куда инвестировать, соответственно, у кого какой рейтинг И да. сокращает То есть риски. Хороший рейтинг, понятно, что все захотят инвестировать Если плохой рейтинг, ты можешь просто купить консультации Ты можешь просто его поапгрейдить Снова uh -huh. можешь, понимая, что проблемы по юридической части uh -huh. Или у тебя проблемы там, не знаю, по технической какой-то части Если ты понимаешь, что у тебя проблемы, ты можешь ее uh -huh. улучшить как минимум И избежать каких-то ошибок тут, тут получается два, да, у тебя таких блока Образование плюс блок связан с блокчейном Еще есть что-то? Да, и... еще платежная система LifePay платежная угу. система LifePay, там, да, это твой проект? Да. Есть еще один проект у меня Space MLM, это автоматизация MLM бизнеса, это платформа. Угу. Тоже инвестиция, тоже стартап, тоже развивается. Надо записать себе. Друзья, посмотрите, кто mlm занимается. Посмотрим. Иногда они как-то у меня появляются. Да, Подписчик а... Но я работаю только с правильным Я не связываюсь с всяким мошенничеством На самом деле у проблема у пользователя Скажем так, у конечника МЛМ Это конечность базы Записная книжка mm -hmm. заканчивается mm -hmm. Мы сделали несколько плагимов Сошел в она сейчас номер один по скачиванию Это позволяет платить в CRM твою социальную сеть Предположим, там пять там 5000 человек в друзьях Кому то, что -то написал, у кого какой статус, у кого какая история, кому позвонить, кому не позвонить. Mm -hmm. И таким вот вариантом, короче, увеличиваем продажи. В общем, вы как раз делаете CRM для MLM. Да. Один из модулей, правильно? Да. да. Или у вас... Вообще, есть... там 25 инструментов, внутри зашиты. зашито. Ну, смотри, там, как, mm -hmm. как быстро сделать на как дать трафик внутри, как настроить воронку, как все это посчитать. Ну, ты писал себе простые бабушки, дедушки, люди, ну, такие самозанятые. Для кого это лишние 50 тысяч рублей в месяц, да? Вот как они, где они это возьмут? И в тот момент я долго хотел какой-то автоматизированный бизнес, типа CRM, но потом понял, вот как она CRM продает? тема да здравствуйте мы амассираем хотите угу. да нет Воронка дальше и пошел дальше по мы амассираем хотите да нет мы АМСРМ. Хоть. тот -то я сделал по-другому ты пришел с одним лидером мне не договорился, у тебя 50 тысяч человек зашел в тысяч, 20 тысяч, не суть важно да да у них есть эта проблема но они наверное не всех будут подключать потому что там не все готовы за себя заплатить ну, слушай 7 долларов в месяц готовы заплатить все при условии что видит какой-то очевидный профит то есть 500 рублей там. Ну во сколько сейчас подключено это ну, даже походите? не знаю, но уже на десятки, прод... на десятки тысяч идет. Mm -hmm. Я решил, что и поскольку я в блокчейне, я решил начинать создавать блокчейновские проекты. Я являюсь учителем как-то mm -hmm. Я сейчас являюсь учредителем проекта Рекастро от Альцгеймера. Mm -hmm. Как мне парадоксально это звучит, потому что в мире никто не смог на сегодняшний момент вылечить Альцгеймера. Наши ребята очень интересная разработка, смогли, ну, как бы не только mm -hmm. остановить. Там, если замедляется разгеймер, то это уже считается очень крутая история. Они ко мне пришли, я дал им несколько своих учеников, у которых, к сожалению, родители болеют, там, бабушки, дедушки. Вот, они смогли им очень сильно помочь, они смогли их улучшить состояние, а не остановить. Mm -hmm. Меня никто до сих пор этого не достиг. Третья история это джокси. Ты знаешь, такой скансер, скрины на компьютере настольном.